Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь приготовить знаменитую яичницу шакшуку. Все мы любим вкусненько покушать. Я вспомнил о таком классном рецепте, как шакшука. Шакшука это еврейская, израильская яичница. И каждый кулинарный блогер готовил ее. Почему, спросите ли? Ну, потому что, во-первых, это очень вкусно. И во-вторых, готовить это блюдо на самом деле очень легко. Я гарантирую вам, что каждый начинающий сможет приготовить это блюдо а пока мы начнем готовить это блюдо хочу вас попросить чтобы подписались на мой канал нажали под этим видео лайк а мы начинаем и так что же нам понадобится для приготовления шакшуки у меня тут 4 яйца 2 средних болгарских перца нам еще понадобится половинка луковицы 2 зубчика чеснока у меня тут томатное пюре примерно 250 граммов и 1 чайная ложка зиры, это же кумин, и зелени. у меня тут укроп и петрушка, но вы можете использовать любую зелень, которая вам нравится. Соль, перец по вкусу и немного оливковое масло. Итак, для начала приготовим соус. Берем два болгарских перца и режем мелкими кубиками. Далее также порежем половинку репчатого лука. Далее берем чеснок, раздавливаем ее и рубим очень мелко. Далее берем немного острого перца, этот перец очень острый, если я все добавлю, невыносимо будет кушать Берем чуточку Добавляю три такие колечки, шахшука должна быть остренькая слегка, такая чуть-чуть пробуждающая аппетит с утра Режим тоже очень мелко Далее берем сковороду, ставим на плиту, добавляем оливковое масло чуточку. И обжариваем все наши овощи на среднем огне примерно 8-10 минут. Итак, прошло 10 минут, наши овощи приготовились. Теперь добавляем в третью зеру и жарим на среднем огне еще минуту-две. Все хорошенько перемешиваем. Вот запах пошел. Фу, аромат на весь кухню. Далее все это дело заливаем томатным пюре. Если у вас нету такое, просто возьмите два томата Томим на среднем огне еще примерно минуту Тем временем порежем очень мелко нашу зелень И режем очень мелко, прямо с стеблем И отправляем всю нашу зелень в наш соус Все обязательно хорошенько посолить. Сюда же в наш соус добавляем примерно 2 чайные ложки сахара и еще раз хорошенько перемещаем. Видите масса у меня немного густая, так что добавляем чуточку Воды примерно 50 миллиграммов Много не нужно, то у вас получится суп какой-то И мы на среднем огне еще 10 минут Далее в готовый соус делаем такое углубление по количеству яиц вот Так. И вливаем наши яйца И отправляем в заранее разогретую духовку при 180 градусах 4-5 минуты. Белки должны приготовиться, а желтки должны оставаться жидкими. Вот и все, друзья, наша шахшука готова. Теперь украшаем ее. Поливаем немного йогуртом, Вот так. Посыпаем сверху кунжутом. И украшаем листьями зелени. Вот так. Далее, друзья мои, теперь нам нужно все это попробовать. Берем французский багет и пробуем. Друзья мои, это очень вкусно. Самый лучший завтрак в мире. Согласитесь, друзья, с не нетрудная вещь. Так что я призываю вас, готовьте с шахшуком. Потому что ничего сложного в этом нет. А на этом я все, дорогие друзья. Не забывайте благодарить. А как благодарить? Да очень легко. Нажмите под этим видео лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А на этом я все. Всего хорошего вам, приятного аппетита. Пока-пока.